Добрый день, дорогие любители игр, вы на канале Мир Мелкон, с вами Никита, и мы продолжаем играть в Resident Evil Village 8, 8 Village. А, так, значит, а, мы собрали уже, по-моему, три головы, а, раз, два, ну да то что -то такое по телегушке. Почему две? Я не а, одну я вставил, скорее всего. А, нам осталось всего одну голову найти. И тут ходит вот эта женщина, сокает каблуками. Пофиг, снимаем. нам нужна четвертая голова. А, не знаю, почему в прошлый раз она у нас не взялась. Пойдем разбираться. А, конечно, не знаю, у меня была прям мысль, но вряд ли она. То, что там закрывается щель. Я вообще пытался вставить вот эту голову с черепом. Она не вставлялась. А, сейчас попробуем, не знаю, что еще. Блин, я не знаю, может, это была заскриптованная фигня и нельзя было ее взять раньше времени? Нельзя использовать так. А как? А -а -а -а. Ну, ну моя, ну Никита, ну ты дурак, что ли? Ну, конечно, блин, ну да! Ну... Ну, ну вот ну вот сразу ты не мог сказать сразу, не мог, а? Ну вот почему-то вот не сказал мне, вот, вот сказал бы, вот орать надо было, чтобы я тебя слышал. Так, они помогут мне выбраться. Но... Так, я надеюсь ее там нет. Нет же? Ну вот и ч ⁇ Она вот куда пойдет? Не вижу. Куда идет? Сюда? Чу -чу -чу -чу -чу -чу -чу -чу Нет, тебе показалось. Да как некуда? Вот она сюда не может зайти, да? Может! Ага! Прикинь! Может! Блять, в камин ныряя, она сюда не пролезет. Ее булки сюда не пролезут. Ага ушла да <смех> или булку отстрелим <смех> <смех> да вы давай на быстрее е ой блин а вот взяли вот. нам надоело все я не хочу давайте ее её... что-нибудь с ней сделаем уже ну сколько можно ну быстрее пожалуйста так ты прикинь в этом э в резиденте втором тирану хотя бы шапку можно было сострелить. А ей вообще пофигу, блин. Чё? Ага. Вижу, вижу, вижу. Стелс, стелс, стелс, стелс, стелс, стелс. Нам надо сейчас вставить головы. Блин, надо было, наверное, сначала вставить головы, потом пойти за последний. Чё? Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо почему туда-то Ну, ну ⁇ -мо ⁇ Итан, ну ⁇ -мо ⁇ тише тише что она нам сделает опять свои эти коптеры самахи выпустит и все тихо тихо тихо так теперь надо понять какую голову куда Тихо, тихо, не поглядывай сюда. Ушла, ушла, ушла, ушла. Так, так, так, так, так, так, так. А -а -а -а, вот это, по-моему, сюда. Это, допустим, сюда. Нет, не сюда. Так, давай прежде, чем Слышал, да? Ты слышал? Я слышал. Так, прежде чем ставить последнюю голову, давай сохранимся вот на всякий пожарный вот. Мало ли что. И... Слышишь? Она вот здесь идет сейчас. Сейчас она уйдет наверх и вставим последнюю голову. Ой, блин, здравствуйте. Ну вот, вот сейф Да не туда же. Ты там есть куда идти? Она сюда пойдет? <гас> Можно было открыть. Ну и хер в меня. Не Все, короче. <гас> да ты... не <гас> Услышала? Я не понял. Да ну, нет! Теперь ты умрешь, да. Итан Винтерс! <гас> Напугала, да? А, ты такой вообще довольный тут, стой, сидит, блин. Oh, да, да. Да, да. да. Заходите еще. Хорошо. Ушла? Да блин, хватит эту гнетучую музыку сюда добавлять. Вс, дверь открылась. Можно идти. Валь! Ну <плёк> вот сейчас она меня схватит за жопу, нет? Нет! Это еще не все? Серьезно? Нет, ну вот это вот все уже. Ага. какой-то... Блин, этот замок вообще огромный. Ну, хотя вспомнить дом Бейкеров, там тоже там, вроде какая-то лачуга у них там какой-то сарай в 50 километрах от дома. Это же... Помнишь, мы читали записку про ножи, который убивает демонов. Ну давай да да, да, да. Не надо! А, да что такое? Ну хватит меня! Местья? <свист> <свист> а это месть? Сколько вы меня рвали, кромсали? Ножик! <свист> Серьезно? <свист> да ладно. Она сейчас в драку будет превратиться, да? У нее там что-то за... Да идешь ты нахрен. Да ладно! Кровь, я тебя всего. Начинается у меня. делать? Да ну нет, пусти! наиграть. Ой-ой-ой, замечательно. Беги! Нет, не беги. Чужай. Решила, значит, показать свой внутренний мир. Надо в нее стрелять. Уау! Не аптеки. Патроны нужны. У меня есть на винтовке патроны. Кстати. Аптечка. Давай я сделаю еще одну аптечку. Патроны для пистолета, патроны для дробыша. Так, а если я сделаю патроны для пистолета, у меня уже надо два и того и того. Блин, да. Ну. Давай так. Я думаю, так будет с подручниками. Не, ну откинуться сейчас не хочется, да и бегай мне. Так, аптечка, патроны, патроны, ножик, бей, хватаем, всё. Босс батл. Где? где это откуда? Откуда она меня рвет? Аааа, блин! Я... Сейчас забейте. Для меня в этом <сélять> <Я> <сélять> не <сélять> не <multisella> в Обходим, обходим, обходим, обходим. Я тебя никогда не прощу. Степа, ну что, да. Вастом может ударить? Входим, входим, потерял нас. Нет, не потеряла. Тихо-тихо-тихо. Да я не собирался, блять. Так, пипец, блин, ну серьезно? Я тебя, где? <свят> где? <свят> да где? Не стыдно говорить про спасение своей дочери после того, как ты убил моих. Так. <свят> да ладно, попал. Мухи! Огнемет нужен! Блять, кипец! И ч с ними делать? Где она? Вот где она? Вот где она, ч ломает, Я ничего не пойму. Ой, да-да-да-да-да-да-да-да-да! Со спины заходим. Саша. Да-да-да-да-да-да-да-да. Да-да-да. Спокойно. Получится брызгать. Дай! Оу, Нифига себе, вот эта фихеровка была Нормально, нормально Куда нам? Я вообще не могу Я ее теряю виду, блин Куда нам? Блин? Да, обойдешься. Так, Господи, ты что такая плотная, блин Наш последний шанс. На что? Мы не отдадим ее какому? Миха. Ну, все? И все? Сколько можно? Добиваем, добиваем, добиваем. Неслабый человечишка. Да ладно, у меня патронов вообще все ноль после. да что, может я что-то не так делаю? Может я что-то не так делаю? Патронов то все нету. Блин, ты серьезно? Да сколько можно, блин, летать? Кто такое? Это должно быть? Стрип пошел, все. Резит, да, да, да, да, да, да. Не надо, нет, нет, нет, нет. Беги, беги, беги. Это не я. Это не я, бегу, это Куда деваться, или там? <свят> да тебе, не стесняйся, Так, мне все спокойно. все спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, а, спокойно. <свят> ты <умрешь!" свят> Да убери, свой! Я сожру тебя до последнего пуста. <асвят> Успокойся, блин! Сожрет он, Уберись! Да тут тесно вообще-то. А ну вышло, блин. Оно а ну покинуло помещение. Быстро! Надо гранату достать! У меня же есть граната! Тихо, тихо, тихо. Все, все! Да ну е ну, что вот кто-то такой плотный. Убери руки! А -а -а Яй-яй! Мягкая посадочка. Она еще и не померла, да? ты О. Ну, в принципе, ничего сложного не было. Ооо. Испорчен. Не, я здесь проклят. И куда нас занесло? Так, э -э, неинтересно, да, проклятие, там вот эта вся фигня. Э -э, роза им нужна для какого-то ритуала, напоминаю. Для какого, непонятно. Патронов нет. Блин, винтовка вообще, конечно, помогла, что спасла. Взять. Э -э -э -э -э. Ну, молодец, тебя учили не брать то, что плохо лежит. А. Похоже, я смогу выбраться. Грязная колба. Подожди. Давай ее смотрим. А, такие ни одной аптечки не потратил. Нифига себе. Только в начале. Так у нас все еще даже неплохо было. Ну, единственное, что патроны. Ничего, да нет. Так, а мы куда вышли то Кстати, ножик, ножик, который а, ножик, который у нас был, он улетел со скалы. Я предлагаю. Роза. Роза. Поищите розу. Ножик? Вот ножик же. Мост опустить надо, понятно. А вот так не канает, кстати, вот смотри, веревки его держат. Ага, ну да, точно. Это я хорошо придумал, да? Так. Видимо, нам сюда. Уу, машинка. Я доделал вещь из того заказа. Отнеси его в дом с красной трубой. Иди через пещеры, потом через развалины, а дальше по деревне пещеры ну я не хочу в пещеры пачки тихо вот что вот эта фигня ну, как-то можно использовать изучить ключ грязная колба карта сокровищ кстати что у нас с картой сокровищ ну блин походу мы эту карту сокровищ уже прое ну вот точно короче в подземелье где-то Кухня, подземелье и тут какое-то сокровище. Ну, блин, это уже все, блин. Я. Так думаю, мы это просрали. Ничего, не? Нахер сюда вылез. Так, ну, ладно, я так понимаю, нам идти через пещеры. Я сохранился, нет? Я не помню. Э -э ну, ладно, давай еще раз сохранимся. Ой, так. Наконец-то, кстати, я все говорил, где босс батл, где босс батл. Вот он босс батл первый. Правда, я вообще, когда трейлеры типа показывали это, я думал, Димитреску будет э -э, главное. Вот так, да? Я думал, Димитреску будет главным боссом игры, а оказалось, что, блин, она вообще одна из самых первых слилась. Ну как слилась? Мы ее величественно победили. За собой надо закрывать дверь. Так, и чё, и чё, и как, и куда, и зачем. Ага, это всё, конечно, прекрасно. Ну возьми. Но куда идти-то, Господи? Клазет <плодисменты> <плодисменты> <плодисменты> Нет. Да подожди, куда идти-то, ё-моё? Сюда никуда нельзя, блин. Там закрыто. Сюда нельзя. И куда тогда можно. Куда льзя-то? Льзя-куда? Куда льзя? Ой, так. Опять ничего не понимаю. Ходим туда-сюда. Ну, блин, через эту... Нам нельзя Через реку сюда нельзя наступить Он не слазит Не хочет, хотя что тут, блин, вон ты И туда пролез, да? Нет, не хочет Не хочет Может отстрелить замок, кстати? Или Вот так попробовать То есть цепь отстрелить Он не может, да? А ножом он может вот так просто Срубить цепь замком когда это надо, хочу заметить. Ладно, пещера это конечно стробная тема. Ну, куда деваться? Повторяю, патро. Опа, опа, опа, опа, опа, я хищник. Денег дадут? Дадут. Рыба. Не понял. И чё, чё, чё рыба дает? Ингредиент полученный из рыбы. И чё? А зачем? Серьезно? То есть я могу сейчас рыбы насобирать, да? Ты, ты, ты, блин, стой! Рыба! Стой! Да ты, да ты чё? Рыба! Нахрена? Я отсюда пришел? Нет. Это бабуля, да? Бабуля. Это бабуля. Смотри, вот так стою, слышно справа. Там почему? Да где она? Мы вам, Ты где? И мы просим вас пролить свет в жизни и в смерти. Славим мы это бабуля. Да взойдет да, в ночи конечно. жуткая <сос> луна А потом кажется, что бабуля Славься Это матерь Миранда свет. В жизни и в смерти Славим мы матерь Миранду Эй, помните меня? Я чуть не погиб в том замке Что здесь происходит? Можете мне объяснить? Можно ли погибнуть Только чуть Нам ответит лишь мудрец вы же все поняли. Я так и не нашел Розу. Где ее прячет матерь Миранда? Опоздал. Ну или чуть опоздал. Смотри, какой. Титя станет жертвою. Жизнь за жизнь. Что за средневековая херня? Согласен. Она же младенец. Гербы четырех кровей откроют искомый путь. Амбрелла. Может хватит ваших загадок. Амбрелла, видите? просто <свист> хочу найти дочь. Но это загадка, лишь пока нет ответа. Погоди, Хаус Тимоти Я же это видел. Конечно видел. Эй, эй, стойте! Да ты надоела! И чё? Ты чё дверь закрыла? Ага, крылатый ключ. Ага. Что у нас тут? Ребенок. А что значит жизнь за жизнь? Ну вот это Амбрелла, Хаус Беневенто. Хаус Хейзен, а Хейзенберг это фамилия. Четыре дома. Хаус Димитреску, понятно И хаус Море... More... или как, Ну, как-то так Вот, смотри, Амбрелла Вот, смотри, Амбрелла Во всем виноват Амбрелла Всегда А как? Почему и зачем? Непонятно Ладно, идем дальше Ну, соответственно Блин, по пещерам, если честно, не так. Не так. Не очень-то хочется бродить. Ну а что делать? Выбор то нам не оставляют. Подожди. А не, нет, не в этих пещерах мы бегали вначале. А-а-а, опять эта ручка. Первый раз, когда мы такую ручку хотели потянуть, нас магнета поймал. Который гейзин бегал. А во второй раз нам руку отрубили. Вот эту, да, вот эту. да будет свет. У -у -у -у. Ну вот эти как раз 4 дома Может как-то я не знаю ну амбрелла же не настолько в, в далекие века уходила по лорку игры а можно вставить нельзя а что можно а можно банку ставить нельзя очень знакомый символ. Да ладно, ну ты серьезно. Ты как будто не знаешь. Все знают, ты не знаешь. Ага. Мистер Ритуал, спасибо. Так, ладно. Подожди. Вот. А мог бы пропустить <звук> патроны для винтов... Да ну нет. Да да нет. Ну нет. Ну нет, давайте не будем, а? Серьезно? Смотри, волки, блядь. Ой. Я нечаянно. И что, он обиделся? Или он идет ко мне? Идет, идет, идет, идет. А ну заткнись, блядь. <с> да нет! Я пошутил! Блядь проматнул серьезно не вовремя не вовремя в голову с первого раза выносит их. блин винтовка это пока что самое лучшее что я нашел в этой в игре Так, ну теперь это у меня есть оружие, не сраный пистолет с 10 патронами. Так что... Ну блин, от патронов... Да, господи, почему я путаю эти кнопки? же можно использовать? чуть выбросить, вс ⁇ А нахера я их это собирал? Так. Можно. Давайте сделаю. У меня, соответственно, здесь не хватает на ржавых обломков. Сколько? Вообще не хватает Потому что, блин, вот так как-то сподручнее С дробовика их в упор мм, понятно Борода Так, ладно, давай сначала сюда Блин, где-то можно посмотреть, сколько я этих кос собрал уже? Я потому что, ну, вроде там штучки 4. Да по-любому я пропустил, они же, блин, запрятаны в каждом углу. Там во второй части это был э, мистер Енот. Э, так, а э, в.. В третьей пытаюсь вспомнить, кто был. А, в третьей этот был э, мистер нигде или что-то такое. Там такой болванчик тоже головы крутил. Не видно ничего. Опачки, опачки, мне еще один нужен. Еще один, чтобы патрончики на пистолет сделать. Мало патрончиков. Уже похож на... Нет, не похож. Жесть. Давай только из-за угла не вылетай, а? Оп. И чё? Заперто. И... Нет? Подожди, крылатый ключ, нет? А какой тебе нужен ключ? Ключ с дельфинами А, -а, -а. а все, у меня нет ключа больше И какой тебе нужен? У -у -у. Непонятно, ладно а -а, Здесь был, здесь тоже не был. Мужчина Добиваем Ты чё такой резкий, блин? А блин, Блин, ну блок вообще нормально помогает а бл... О -о -о! Это для мины Мины, мины, мины Как делать мины? Я могу сделать мину, да? Я могу сделать мину А нахера она мне нужна? Не, ну как, блин? Это же мин. А -а, блин, а ты прикинь, вот это, когда с Димитреской там дрались Можно было просто мину там Побросать, и она бы по ним там шарахалась И было бы замечательно Ну ладно не было мин, так не было. Опачки. Обратно довернулся. Теперь я могу сунуться там, где. Нет, я здесь не был. еще одна вот такая же. И ключи с воронами. И три пути. Серьзно? А что по хп что? А, мультики. Вот и вы! Так и знал, что вы здесь окажетесь. Опять ты. Все было напрасно. Неужто?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 Вам не кажется, что в колбе ее голова? Нет. Нет. Роза! Щас... Лучше молчите! Я сейчас... Этого... Этого не может быть! Я вам не верю! Душа вашей дочери цела.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 ну, не думаю, что у вас есть люди. Ваш ход. Жесть вообще. Клиент, конечно, всегда прав. И все же. Если это вранье, я убью вас. Шутник, блядь. Я что-то вот сейчас прям вообще немножко о, -о, -о. само собой пипец блин как блин вообще понимать <сак> о леди Димитреску красиво даже после смерти в какой Талия ну Но... ох ты а. так на тебе бокал нахер он нужен все, блин, надоело собирать это. Рыбу продать можно, да? Да пофиг, давай, блин. Помалу, помалу. А там глядишь будет много. Много, много. Друзья, а че я? Все короче, надоело. Нет, подожди лазурное око а -а -а. Нет, это не буду продавать. Облома кристалла тоже. Давай вот так, пока что. Должно 36 тысяч, нормально. А, припас это что схема самодельные бомбы потом можно сами бомбы покупать мины покупать упор для щеки модуль для снайперской винтовки уменьшает дрожание при прицеле о это полезно 20 тысяч ты чё 20 30 нет я такой не буду брат. блин 20 тысяч блин это конечно а -а -а -а. Дайте знать, если захотите усилить оружие. Да. Mm. <сёк> О, еще можно. Тогда. Одну минуточку. Это да. Блин, а где у вас столько денег-то? Нет. У меня 17 тысяч. 9 на это. Блин, ну он жарит так больно. Давай возьмем. С удовольствием. М -м -м, блин, даже не знаю. 2000 аптечка это вообще. Так, мне нужны патроны. Это за один патрон 150? Вот на что вы глаз положили. Не понимаю С подожди. А -а -а -а. Смотри, вот у меня сейчас сколько патронов? Интересных у меня приключений. 10 патронов. А, -а, -а ну да, да. Серьезно? Один патрон Интересных 150? Серьезно? Вам что-нибудь Это, блин, и вообще капец. То есть я все это время покупал, типа, патрончики, все время по одному патрону покупал. Ты дурак? Нет? Короче, все, погнали, чем Да. Что у нас по карте? Предлагаю... Опа. Ну вот, это назад вернуться можно. Тыкнуться. Надо в дом зеленой трубой. Ой, зеленой трубой. С красной трубой, это куда-то сюда. Блин, а в деревне волки. А это что? Ключ не подходит тут. Изображен герб 7-7-7. С четырьмя. А, у меня просто с двумя, да? И там с четырьмя. Ну, у нас получается только сюда дорога. Что-то. Блин, бесит вот эти мерцания по краям красненькие. Что здоровье мало. Пойдем, пойдем, пойдем, пойдем, пойдем. А -а -а. Но! Ч ⁇ как не мужик? Так. Я надеюсь, что вы собаки угрюмы не повылазите толпой отсюда. Так. А -а где я ч ⁇ пропустил? Вот. А -а то есть это мне сейчас вниз туда. Открывай Открыл, молодец А как туда попасть? Подожди, ну он как-то там был, значит Старый город Восток Вот так вот, что ли? А это что? Замок А это что? Замок Блин, а Не, надо сходить по-любому посмотреть, что там Ты, ты не шумеешь я запутался Куда идти-то Вот так, да? Вот тут а -а. Короче, завалили вход Не дают пройти Пофиг, ладно, пошли туда тогда. А что по времени? Ого, по времени Деньги Смотри, я потратил один патрон Который стоит 150 то есть я в плюсе на 90, да, сейчас? Вообще ни о чем. Ой, ладно, давай тогда сейчас в этом доме сохранимся. Чего? Подожди, нет. Мы сохранимся, но мы посмотрим. А... Откуда, собственно? Дата операции 09.02.2021. Запись сделал. сделал FN. 11.35. На месте. Следов ИУ или РУ нет. То есть Итана Уинтерса и Размари Уинтерс. 12.10. Вошли в деревню. Стычка с биооружием. Следы Итана Уинтерса. Местонахождение... А, следы Итана Уинтерса. То есть они заметили. Местонахождение Размари Уинтерс неизвестно. А в час десять развернули базу в церкви. План операции: ЛП, ЛБ, ТД, ПС, осмотреть лаборатории, ФНСГ изучить образцы плесени. То есть это опять плесени седьмой части. Альфа проникнуть на фабрику. Ну, Альфа это, скорее всего, это наш Крис Альфа Редфилд, блин, который должен нам объяснить, какого хрена он убил нашу жену. Так, ладно прочитали записку. Понятно. Дальше мы пойдем, значит, в дом с красной трубой. О, туда получается. А на этом сейчас, получается, закончим. Первую, Демитеревски у нас больше нет. Ее сестер не, Ой, сестер, господи. Ну, ее дочерей, они друг другу там, сестры нету. А, остались у нас, получается, Гейзенберг. А, Какой-то там гомункул ходил еще такой большой. Куча волков, Дед Мороз Матерь Миранда И, и, и, и А, и вот эта женщина непонятная с куклой Которая ходила там Драка, драка, драка вот Короче, еще много всего, я не знаю Посмотрим Вообще Вот этот поворот с дочкой Итина Сейчас не знаю, как я к нему относиться Посмотрим, что разработчики Нам придумали какой сногсшибательный сюжетный поворот. Ой, ну что ж, а, зак закончим на этом. Всем до встречи и всем пока-пока.